Всем привет, дорогие друзья! С вами Блокченал. И это игра под названием Border Officer. Вот, вот, вот, вот, и уходит название на мониторе. Это игра, как я понял, по скринам из Steam, пограничника, который будет устраиваться на работу. Ну, он не очень хорошо живет, он там бедненький. Ну, да, там дом такой хреновый. Ну, в принципе, обычная жизнь. Не знаю, где это, в какой стране находится. Но мы это узнаем, в принципе, в какой стране там. Начнем новую игру. Я всем желаю приятного просмотра. И будет загрузка, конечно, долго, наверное, потому что я не тестировал даже игру. Может она и не запустится, конечно, но надеюсь, что такого не будет, потому что это будет обидно, если я вот скачивал ее на где-то кил... гигабайт 5 весит 6. Я скачивал где-то полчаса. Но и на 90% мы зависнем, наверное, надолго. Ладно, сейчас посмотрим. А вот. Сейчас, сейчас, мы должны, по сути, проснуться, да, в кровати. Я помню, там, там была заставка, вроде бы, когда смотрел э, видео в стиме. Там, короче, какой-то мужик придет и мне повестку даст. Типа, иди на работу. Я даже не устраивался. Я, получается, просто спал дома, все жил, в принципе, как обычный день, наверное, был у меня. А потом какой-то мужик пришел, как из военкомата, пришел на повестку тебе, идеи работы пограничником. Вот так вот. Я не знаю, как это понимать. Вот, главное, кстати. Мне кто-то постучал в дверь, это как раз кто и есть. Мужик, который нам даст эту повестку. А вот это жена, я так понял. Да, жена. Да подожди, ты не стучай, я хочу посмотреть, что у меня дома. Пи О, пивная коробка. Ничего себе, хорошо живём. Открыто. Так закрыто же. А? Э? Не понял. Да подожди ты, ну, что ты такой настырный? Телевидение. Ве. Вер был. Чего? Свекровь? В смысле, так это жща. Мы же играем не за жену, а за мужа. Так странно. Дядя, счастье, что-то. Хреновое счастье. Ну понятно, он <смех> спит на матрасе везде разбросаны шмотки. Холодильник весь ржавый. Это сын, да? Счастье побольше, но.. У тебя толп. Толпа игрушек. У тебя толпа игрушек. Что -то ты такой несчастливый? У тебя ворона есть даже. Ничего себе. Плита есть. Ладно, все, меня этот дебил задолбал. Так, что ты хочешь от меня? Давай, что ты? 070807. 7008. Чего? Контракт. Вы знаете, мы решили открыть пограничные ворота. Внезапно, вот именно сегодня, почему бы и нет? И здесь мы предполагаем людям новые рабочие места. Розыгрыш в марте был объявлен. Ваше имя вышло из списка поздравляю у тебя сейчас есть работа приносим свои извинения за позднюю отправку письма ну да уже не март, уже на июль на пару месяцев опоздала бывает мы установили вам особую машину вы уже знаете дом Ну я свой дом знаю да я уже тут давно живу вы уже переехали а это и переехал понятно и есть также автобусное сообщение от кого от водителя автобуса почитаю пожалуйста подпишите договор знак Ну ты понял а я не понял почему я должен работать здесь мы ты вообще не хочу работать Мы это биткойны майни тут бах и давай иди сюда а f я думаю е просто привык там других играх на Е там в основном иди прямо чувак эта дорога приведет на границе 07, 08, да, мужик, вы должны быть в восторге от вашего первого дня работы. Да я санал, в восторге санал. просто. Я спал себе и ничего не делал. Через один год вы первый человек, который <свист> найдет работу. 07, 08, а как ее завести? А, выездной автомобиль. 08, Мне это машинку это завести пола, надо. Ты не подскажешь как? Что это я включил? А, все! Погнали! А что такое Ахенбрек? А там перевели, кстати. Тут перевод очень хреновый, на самом деле. Тут что-то непонятно. С переводом какие-то непонятные люди делали его. Которые, наверное, прогуливали школу, вообще английский. все перевод прогуливали. Ты полтора километра, кстати, на работу ехать. Ну и не близко, недалеко. Не на работу можно, в принципе, конечно, на... не пешком, нет, пешком далеко. На машине мы доедем быстренько, я думаю. Да? Или нет? Может, мы доедем на работу, да? Надеюсь. Ну, что-то медленная, Тачка у нас. Это волка, скорее всего, да? Была... Что-то хрень какая-то. 60 километров всего едет. Волк побежал, ты видел? Нормально ну, у нас нет, волки бегают тут. Это шоссе, чувак. вы можете исправить много потребностей. Я понял, да. Ну, я тоже понял, да, кажется. Тут магазин есть. Короче... Тут много чего интересного есть. Но машина что-то старая. Это, но походу, нет, наверное... Нет, не, ну я не, не уверен, что это прям да, э... СССР, потому что, потому что тут что-то непонятно. Хотя нет, вроде машины все советские ездят. Но, возможно, это... больше, но там тоже вроде были машины. Но это не похоже на СССР. по-другому. Это стриптиз ничего себе. Это, это мое любимое место. Но я не удивлен, в я вернусь сюда после того как я закончу с тобой давай давай а чё тут площадь идет и чё прям на меня такой идет мы также можете зарабатывать деньги продавая скот или дрова А, да? я могу сейчас коня продать Ой, будет не конялся. слишком много денег никому не повредит не ну кстати, это чел полезные вещи говорит но я читать их все не буду потому что я вот так вот отвлекаюсь на барана почему он по дороге идет Я не понимаю это чё ты это вообще-то для машин вообще-то дорога. Надо сделать отдельную дорогу для лосей, для баранов, для дебилов и других э, скотов. Ну, чего вы сюда ходите, я не понимаю. Тут вообще то машины ездят. Вон автобус, а тут как баран такой идет. Да, пропустите меня. -а -а". Нормально. Хотя машина тоже тут нарушает правила, на самом деле. Ездит по обочине. Ну а как, по-другому-то? Баран были блин, навстречку тебе. что я с ним делаю? Надо штрафовать гаишников. что, гаишников нету, что ли? Офигеть можно. Ну, машина говно, если честно. Я не знаю, я бы ее продал, наверное. Волку взял бы вот эту, вёл хорошую. Как бы Бордюр. Где? Я уже бордюр проехал. Все, выходи, выходи, машина уезжает. В смысле? Вы... что ты делаешь? Она без тебя уезжает. Мужик. Что за магия Что машина туда сюда сама ездит? Ты управляешь или чё? Мужик, ты странный. <смех> Я лучше уйду от их подарок, что а мне он не нравится. Что-то хрень какую-то вытворяет. Машина туда -сюда сама ездит. <смех> Нормально будешь кататься, а че а ему еще делать? Он по сути должен был уйти, наверное. но Это бах какой-то произошел. Ну ладно, пускай. Я должен включить компьютер. Ну окей, включай. DS. ОС. ОС, кстати. Доксек. Не, ну это, кстати, не СССР тогда. Компьютеров в СССР не было, кстати. Тогда. Значит, это где-то уже, наверное, 90-й или 80-й конец. Хотя СССР был еще, но тут нет. Ну, это не СССР, потому что компьютеров в СССР не было. А, чтобы открыть, вам нужно разрешение. Окей. Подождем, она будет загружаться пока что, да? А, уже загрузилась красиво так что нам надо анонюсимость анонюсимость это какой-то анонюсимость написал нам так объявление любой кто хочет пересечь границу ставронский должен иметь разрешение на вес. из-за мошенничества в паспорте вивал ставровском хорошо будем наблюдательнее так хорошо так а что это следующий next не, ну, нормально, не next. Значит, это все-таки с Америки люди приехали. Мама. Могу ли я увидеть Мама. документы? Мама. Да. Гранд-бишоп. Это моя страна. Мама. Допустим. Мама. Я вхожу, Мама. как хочу. Тут ты черт возьми. А, ты ходишь, как хочешь, понятно все. Грант бишоп Ну, имя совпадает, допустим. гендер mail Так, а тут, ну, тут не написано. Год восемьдесят седьмой. Так, это надо число посмотреть. Сто сорок семь восемьдесят пять. А это, это, получается, лишнее... Это тоже надо. Вор украл кровать твоего дяди. Чего? Он на матрасе спит. В смысле? Это ты украл его, не? Кто там украл? его? не понял. хрена себе. Здесь хе. В смысле здесь хе? Тут нету ничего. Но, ну, А я еще дверь не закрыл, что ли? А, -а, -а я дверь не закрыл. ⁇ -мо ⁇ я нахрабил его. Шестой. Так вот да год не совпадает. все Бросай, запрещаю. Вс ⁇ Никакое одобрение. Я сейчас, сейчас я в лоб сейчас штамм сделаю. По как? Взять. Тебе нужен ключ. Там да положил. space все запрещено. Запрещено. Запрещено. Компьютер запрещен. Нет. Ладно. Так да, да какую печать? Выброси эту хрень. Все, на тебе. На. Забирай. 10 секунд разбой идет. Чего? Какой умрешь? Я там его в... не совпадают. Что за хрень? Ну реально, года не совпадали. Там 85 там 87 Это неправильно. Все, я правильно все делал, да? Ну, вроде ошибок никаких нету. Все правильно, там код не совпадает. О, фермер какой-то идет. Фермер, да? Пожалуйста, впустите меня. Я украл мое разрешение на вес. У кого-то украл. Если ты меня. Не, вот коррупция у нас запрещена. Какой. Дудник Тимофеевич. Так, значит, Дудник Тимофеевич. Пошел нахрен отсюда. Коррупции у нас вообще-то нету на нашей стране. Все. Вот тебе, Дудник. Говнютник. Все, пошел. У нас Тавровский нет, вот, я, я хотел бы отвернуть. Чего? Арестуйте. А? Уже ушел. А, ну ладно, хрен с ним, Потом арестуем. Так, все. следующий. Next-up. Next Давай, next, давай. Так, баба идет. Окей, а можно шапочку надеть? О, нормально. А как же без нее можно вообще работать? Uh. Могу ли я увидеть документы? Какова цель вашего визита? Вы бездушны? Uh -huh. Смысле? Я хочу узнать I'm просто. You, uh? Хочет показать Я пришел I'm на работу. Ну, допустим, а, -а, -а тут все года не будет совпадать, то ты идешь домой. Да. Маликова Антон, а то Антоновна. Маликова Антоновна. Все совпадает. 434, 599, 45. 4... Ну, вроде совпадает все. Новая работу, Годал совпадает. Ну чё, пропускать ее наверное? Ну да. Нельзя же всех запрещать все-таки. Тут вроде хороший человек. Значит, будем одобрять. Ничего не поделано, все хорошо. Тебе тоже. Или туда не надо. Ладно, нет. Сразу, чтобы лучше было. Эта страна много потеряла бы, если бы не отвергли. Конечно, там же все правильно. Что опять не так? Да какие это смыслы? В каком скане? Да у нас он вообще ничего не говорили про него? Что за хрень? Следующий. В смысле? Чего? Какая команда? Там же не было ничего. В смысле, мне никто не объяснял про эти сканы. А Че, да? всегда? Охренеть. А выросли, да? Ну блин а? Ну вроде нормальный же человек был. А? Анковская Максимова. Анковская Максимова. Ну все правильно. 754, 753 34 54 753. Допустим, ну теперь надо... А что это? Каунтри Елеши. Хорошо. Ага, ну сейчас сканировать будем. А что? А что? Я не знал, что... Тут, блин. Пикает? Нормально все? Не, не знаю. Ну тут понятно. А у вас все хорошо? ладно, все положить. Вроде все нормально. Странно, если честно, это все... Пропуски, ну ладно, пошли. Все, разрешаю. арсеналов. разрешение на вес вот ли. Все правильно? Я просканировал, все было чисто. Попробую не только штраф выписать, я тебе сейчас в лоб дам. Ну тут все хорошо. Ну правильно, сколько можно. Тебе нужен ключ. А, понятно все. Давай документы. здорово Травис, МКорник. А ч ⁇ не хочется, нету что? Я студент. Ну так и не скажешь, уже 30-летний мужик. Скул. Нормально. Так, 7 мая. Так, дата, номер вроде совпадает сюда. 78. Да. Ну, просканируем тебе, что требуется. Маккормен. Надо сканировать. Вроде все нормально. А кстати, а почему не, не не сканируется вон пояс железный? Странно. Ну ладно. Ну тогда что, одобряем? Или тут еще есть какие-то. Да нет, вроде нет. А тут можно? А, нельзя. Ладно. Я хотел открыть, а тут нельзя. У меня разрешения нету, я не могу себе его разрешить. Так, сейчас я скажу. Жалко. Ч, ошибка опять? Да что? За что? Почему? Как это не совпадает? Ты проверил, все хорошо было. Да пошел ты нахрен? В смысле? еще Третий паспорт должен еще быть или чё Как это не совпадает? Нормально все было, я проверил. Что за хрень? Нормально. Сара Нормально. Шнурки ты завязывать не умеешь? Ладно. Что тут, Иван, так, что номер опять не совпадает? 964-247-85. 964-24. Ну всё совпадает. Ну что мне не нравится? Турист. Даже год совпадает. Вот сейчас мне опять какую-то ошибку выдадут. А я не знаю, что делать. Ну всё правильно же вроде бы. Ну, 900... ну все правильно. Ну ч не так? И Хул-вин, он у него. Иван Хэл Хэллоуин. Что не так? Все правильно Разрешаем, пока Хэллоуин еще не закончился Разрешаем Фу, разрешение упало Опа Опа, ложка, в смысле? Ты как ее ложку проживал? Ты что, дебил что ли? Запрещаю А да какое одобрение у нее ложка? Ты что ложку сожрал, дурень? Запрещаю, все, запрещаю Ложку нельзя с собой приносить Ты что? Взял ложку сожрал, дурень что ли? Мне это не нравится, я не знаю. Нет, нет, нет, так нельзя делать. Блин. Не-не-не, да а без ложки. А ложка зачем? Да почему? Какой войти он ложку сожрал, дебил? Вот он, террористическая ложка, в смысле? Как это так-то? Может быть это ложка с динамитом? Блин, дебилы какие-то. А ложку нормально сожрал, нет? Ну то с тюрьмы сбежал и ложку сожрал, не чтобы ликов не было. Сами думаете хотя бы, нет? Блин, капец. пишали Блин, ну как можно такие фамилии делать? Ну серьезно, я хрен прочитаю ее. Шаринку. Шича. Чалников. Охренеть видишь, блин. Валерьянки выпил, да? 4 мая. Визит 432, 55, 60. Ну тут вроде все совпадает. Ну вот вот с именем могут быть опять какие-то проблемы, потому что там ни хрена не видно. Ну вроде все правильно. Вроде совпадает. Пишеляков, пишеляков, иди. Все. Сейчас тебя ложку нету, у тебя ложку не сожрал. Нет, все нормально, вроде. Не бебекай мне. Так, ну тут все вроде нормально. все добренько. Едем. Да. Давай, едем. Да я понял. Стоп, подожди. Красноерив. Красноерев. А тут.. А тут нету? А, ладно. Я думал, там Красноерев, не Красноерев. Не, ну что? Э, В смысле опять что не так? Какие еще противоречия? Там он турист просто или что там? <звук> Нормально все? Не, ну походу я в минус буду работать пока что. Но мне не надо слишком. Я все равно не хотел на эту работу идти, в принципе. Меня же все равно заставили просто, да, иди и все. <звук> что я, я не хотел, вообще чем это их... <звук> Чё? Ты чё, жердяй? Это вообще не то, это тот мужик был Да ты, это, это, ты, ты у него с, э, Украл паспорт, ты чё? Да, Скворцов Никитович А я его еще выгнал Ты чё? Арестуйте? В смысле? Отказ? Какой? Ты чё? Ты не Никитович Ты украл его Верни Никитовича, в смысле, арестуйте быстро Тут Никитовича украли Нахрен пошел, забирай, фоль... возвращай Никитовичу, в смысле? Это не твои вообще паспорты. Ну ты дебил, да. Это не твои вообще. он уходит? Куда ты? Он ушел уже домой, что ты, блин, за ним идешь? Поздно уже. Что? Человек мертв, а не виноват. Так я его не убивал! Я сказал, арестуйте! Какой мертв? В смысле? В Ставронске судебная система работает немного быстрее. Ну да, сразу убили его. Эти снайперы тупорылые. У нас нет денег, чтобы посадить. Серьезно. Да вы сами виноваты! Я, я, я не собирался его убивать! Вы дебилы! Что вы делаете вообще? Кого вы убили? Максимова убили или кто там был? Блин, серьезно, я арестовать нажал. Что мне делать было-то? Так, что, заканчивайте день, мне что-то уже хреново. У меня уже штраф, я уже в минус уйду сейчас. Никола Коржи. А, еще что-то? 5 гривны? За что? А, 5 гривны. А что, мы украинцы, что ли? Ну ладно, возьмем. Не, ну и подарочек. Ну это не взятка, надеюсь? А, что, все, закончилось. Ну ладно, проезжай, ты вроде хороший человек положи или нет у меня уже день у меня уже рабочий день закончился я сейчас быстренько глазком метну так вроде все совпадает и а все я уже устал уже столько этих дебилов я уже все давай есть уже не, не... коржики вот и я... коржики печи все я не хочу до свидания Все, я бы пошел пора выключить компьютер все туган ну, я пошел Ох, ой, наработался. Минус 41 электричество. Ну понятно, у меня уже минус 100 наверное, электричество. Я сколько устал? Ой, блин, все. До свидания рабочая место. 5 гривны заработал. Нормально, нормально, 5 гривен заработал, в принципе. На да пожрать хватит, Блин, ты что, серьезно в машине весь день просидел, нормально, да? в черный вход? Серьезно, что черный вход в машине это да через черный вход можно зайти так, в смысл этот раз я бегу с первой попытки а, -а, -а. а зачем ты да, целый день у меня в машине сидел если ты должен был идти странный короче какой-то мужик да и вообще странная сторона и вот этот старовожка старовожка не как-то очень нравится. Я лучше поеду домой и бухать пиво, и... И все. И будем спать уже, потому что я устал. Хотя даже день не закончился. Но я вот так напахался, что капец. Эти, блин, документы меня уже свели с ума. Так, можем... А, мы уже, наверное, не зайдем в стриптизку? Или у меня денег не хватит? Там вот тут должен быть. Тоже можно побухать, может быть, да? И потом домой поедем. Или дома набухаемся, не знаю, посмотрим. Можем дома набухаться, но что-то мне не хочется полтора километра ехать, это далеко очень. Тем более у меня машинное масло заканчивается, да? бизнес что-то тоже не особо. Не, ну можно, конечно, продолжить играть, но... Это игрушка так, на один раз поиграть, и все. Мне ее советовали. Э -э я обозр... обозрел, посмотрел. В принципе, игра неплохая, если там... Hmm. рассчитывать если хоть тоже хотите поработать пограничником почувствовать как э это быть пограничником это тяжело довольно кстати не думайте что это легко вот так вот взял такой денег наворовал нет тебе потом штраф будет очень много вот как и у меня куча штрафа было зачем она надо сейчас спросим у него 10 гривен. а да кому а ка а, хитрый какой. 07, 08, 09. Кто там по поезду ой? 07-08? О, нормально, бухаем. Че там? Раз колбас уже идет, да? Ух, ничего себе, попкорный. <пластивная музыка> нормально! Зажигаем. Давай, диджей, тусим. Колбасер, побои, голый, да, я попол по пьяный уже. Сейчас буду валяться на полу. Не, ну он да. Надо мне бан не влетел, что в голый реально. Бля, я уже на полу попал, поплыл. Я уже поплыл куда-то. Вс, давай, останавливаемся. Я черев пос в ящик выпил, ч за хрень? ой бляха мне уже хреново. я же плевать начну бля. офигеть я реально весь выпил? нет, хватит, давай, все 10 гривен, но я уже напился на 200 тысяч все, я пошел, пацаны, давайте Дев пацаны, девчатки я пошел, все, мне плохо уже ой бляха как я домой то ехать буду? мужик, подвезешь? нет? Вы можете войти. Мужик, может подвезешь? тебе ещ 13 гривен доплачу. Ну серьезно, я куда пойду? О, не-не-не, я, по-моему, никуда не поеду домой. Я тут вырублюсь в машине прямо. А меня не арестуют за то, что я пьяный поехал. Посмотрим, мне повезло. Ну вроде завелась, значит, повезло. надеюсь, не повезет, и я доеду домой, живой. Потому что я уже пояс пьяный. Нет, смотри, как мне быстро уже... Ото отошел, смотри, как быстро. Бах, и уже за минуту все нормально. Магазик. В казик можно пойти? Давайте в казик реально пойдем. Я домой не доеду все же. Я с женой развожусь, я за, за хлебом ушел и все, не вернулся, короче. Вот так вот. Сын, прости, ну извини, но я решил в казино поехать. Так, короче, бросай эту Колымагу, она все равно не едет ни хрена. Все, пускай тут стоит, она вообще... Медленнее, чем я еду. Еду. Нахрен. Она еще бензин жрет дохрениче. Да пошла на нафиг. Я пешочком дойду до казино. Это же казино, я так понимаю. Кубик написано. Ну что, будем на автобусе ездить. Это быстрее. Так, флаг получается, как э, луны, допустим. Играй на коня. На коне. Давай поиграем. Так, кого выбрать? 0 гривен. А давай сидеть у мне все равно ничего делать выбрать идти давай давай выиграй выиграю Нет! падла ты бляха, ты татуировщик сраный зеленый просрал 10 гривен молодец давай еще на... не на желтую не буду на черного точно уже с больше не буду стоять. А сколько можно поставить? Ну. No. У меня есть три. Нет, не могу. Короче, все деньги просрал. Так, что это? 0 гривен. А, типа все, я больше не могу поставить. Я просрал деньги, все, иди домой. Не, домой я идти не буду, меня жена убьет, я все деньги просрал казино. На коня поставил проиграл. Ну все, в принципе, я больше, наверное. Домой не приду, у меня нет смысла туда идти, потому что э, нету смысла. А, да? Можно. О, давай. Набухаюсь с горем пополам. И все. Давай. Напиток давай. Покурим еще давай. Дым. О, хорошо как. Все. Мужик, э, тоже в магазин идет. Ну все, в принципе, на этом будем заканчивать. Если вам видео понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, подписывайтесь на инстаграм, вступайте в дискорд сервер, купайте спонсорную подписку, чтобы получить больше бонусов и возможностей. Все ссылки есть в описании под видео и в закрепленном комментарии. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи и всем пока-пока.